Всем привет! Здрасте, здрасте, люди добрые! Вы на канале КГБ-48 Тут спонтанная серия получается Появился один пациент Мертвецкий Будем его пробовать оживлять Сейчас едем в разведку Не знаю, что там нам предстоит увидеть Привет, Алексей Викторович Алексей Викторович за рулевого я за штурмана. Вот дорога, конечно, тут не айс. Вот, но ехать не недолго ехать. Так что будет очень интересно. Вот, блин, голову можно пробить. Включай. Интересно, что там а, а последний раз когда выезжал на нем? Вот, вот. Да, тут вот вообще, не Да, тут вот, вот его Помочь чего там тебе? Ни хуй А вот теперь пошла. А что там снял? Я там снял. Не хватило. Да, Все, да. Иди, открывай ему ворота Приедем вон, сними его тоже. А вон люльки ездят А может впереди дом поездки, а? Да как хочешь я чё Тут короче Не А ему надо сказать, чтобы он ехал туда Да он знает Туда? Да он знает Такие лодки, да? А? Такие лодки у него Ну да Сейчас. всё О, вот Людка поехал. Ты хочешь ты его Подожди. Все пошло. Что это такое? Вот это? Это доп. До, доп Это в придачу было? Все. Вместе с планетой, да? Ну, в придачу. Да. А это тоже кресло в придачу? <связывая> <связывая> вот это Трезон два генератора, якорь коробку в сборе Делаем коробку в сборе Шестерн да, да. Вторичный, а первичный а... А Якоря якорь один 11 вольтовый Другой 11 вольтовый Три генератора Две корзины, три корзины. Цепи, цепи, смотрю, есть одна. Вижу. А на... Колодки на... Разом? Трех подойдут. О, сигнал видел? Сигнал. 12 вольтового. 12 вольтового. А он да. какой-то, походу, покупной отдельно. Иди вон туда. Две. О! Ну, странно такой. Да? Я Стран... не знаю, от чего это. От первых, короче. От ранних. А -а -а. Трой. С замками с какими-то. без болтов. 56 го Колесо. А, крутило она хоть восьми. Оно крашено? Может, второй. И хром оставим. Че, его еще, да? Я уже снимал, ну че ты, Хром один, один хром и рама, более-менее, ну стекло как короткий Блин, ладно, все, вот, отлично, вот, красавец магазин, такой можно включить, я говорю, Возьмем, колхоза здесь в нем, мама, не говорила. it's... Так, перетащили этого мертвеца, блин, в ремзону, типа в ремзону. Сняли бак, сиденье, багажник тут, конечно, огонь. Это хоть нам отдельно это будет убираться. Так, сорвали, вот гаечки сорвали. Выкрутил я гаечки с цилиндра, с верхнего. Что-то мы залили до этого масло, компрессия не поднимается. Что-то как-то легко. Сейчас вот вскрой цилиндр. Так, посмотрим, что тут. Ёшкин кот. Блин, как тут. О! О, вот такое за налётным Ёб за... я... мама Фи... это Фиаско, братан! Это фиаско, братан! Это какой-то алюминий, что ли? От... От чего это алюминий? Куски алюминия, блин. От цилиндров, что ли? Я не пойму. Да хох -хо ох -хо -хо. ох что я так и не пойму. Что случилось на ну, так? Что-то непонятно. Ладно. Пока. О! Пошло. Ну, ваш вердит. Вердикт ваш, Алексей Останет Викторович. Меня, блин. Это, что? это что вот это значит у нас? У, -у, у как прихвачены кольца. Получается, что? Новый коленвал. Движок после капитал. Нормально его и он прих. Ухурели его прихват, как я понимаю. Обограничена... Смесь. Топ. Смесь топливная, правильно? Да. Офигеть. Я честно, я первый раз такое вижу. На этом, на синяке там и топ как-то меньше получилось, да? Там палец разв... развалился. Палец, да, а, палец, да? прихватила, А здесь, не одень. Это, это, это... Обалдеть, блин. А вот нормально. Да. Оживление у нас затягивается. Теперь до новых запчастей.